Хай, дадья это наш канал китайский 521 хан ю у ар и у айни Сегодня у нас новая скороговорка Знаешь или не знаешь? Жида, пу черта Теперь начнем Жида, чё шо черта, Пу жида, чё пу жида Бу я, жида, шо пу жида Епу я, пучата, шел, читал, не Чуть упестера. Читал, те ушел, читал, я, не Если знаешь, говори, что знаешь. Не знаешь что не знаешь, не надо говорить, что не знаешь, если знаешь, не надо говорить, что знаешь, если не знаешь, так, ты знаешь или не знаешь? Давай подписывайте на наш канал, там вниз, у нас еще много видео, эм, учим китайский вместе. Skora увидимся Baga Zaijian